Вот сейчас у меня задача вот в этой бочке я уже здесь сделал разметку сделать крышку вот эту вот, то есть я сейчас вот здесь разрежу болгаркой вот сюда приварю шарнирчики и также вырежу здесь болгарочкой вырежу также я разметил под закладные вот здесь вот два отверстия здесь вот здесь вот здесь два отверстия и здесь то есть оттуда будут торчать такие железячки закладные, чтобы эта крышка как бы не проваливалась а еще по углам тут я разметил вот здесь вот здесь вот таким вот образом сейчас сюда приварим шарниры и они уже будут получается держать здесь вот эту сторону а после чего после того как я приварю уже нужно будет пропилить вот здесь отверстие вот здесь все по периметру края вот эти нужно еще сейчас подзачистить здесь под сварку чтобы Хорошо проваривалось все. Вот они вот таким вот образом будут здесь. Их мало зачистил, надо еще немножко. Вот сюда-то под зачистить нужно немного. Все, я думаю, нормально. Можно будет прихватить даже вот этих, в этих отверстиях. Вот так вот у меня получилось заварить. Немножко повелось здесь. Из-за температуры, видимо, подзачистил маленько. пойдет Вот сейчас надо будет вырезать вот эту и просверлить отверстие. вот получается вот такой лючок у меня будет играет металл здесь немножко повело его вот теперь мне нужно будет вот здесь отверстие как я уже говорил сделать вот здесь вот здесь вот здесь и вот здесь чтобы сюда сделать закладные вот так вот они будут торчать вот сюда, здесь по углам ну в общем по всему периметру чтобы эта крышка могла на них спокойно закрываться и выдерживала какой-то даже вес сейчас нужно будет просверлить отверстия и прикрутить на болтики закладные хотя можно было бы тоже с той стороны приварить просто но я что-то решил что я сделаю на болтики и все, и сюда будет опускаться насос и откачивать отсюда воду. Да, в этот раз я не сломал сверху. Всегда у меня получается почему-то их ломать. Сейчас нужно напилить вот эти самые закладные. Точнее, наверное, сейчас нужно будет вот эти отверстия немножко расширить. Потому что они все равно маленькие. Сюда никакой болтик не пройдет. Мы сейчас их какой-нибудь пятерочкой, наверное, четверочкой, наверное, пройдемся. Или пока я так оставлю, посмотрю, какие у меня есть болтики. И под эти болтики сделаю диаметр. А потом, может быть, сверху бочки еще какие-нибудь дощечки сделаю. Или щебень просто насыплю сверху. Пусть она сверху тоже впитывает. Можно даже отверстие просверлить, наверное. Вон тут вода. После вчерашнего-то снега. вот плашечки напилил они достаточно будут крепкие держать всех разметил вот 5 4 3 2 и 1 все необходимо будет еще сверлить дополнительные отверстия и закрепить их туда вот допустим это что единичка пойдемте посмотрим у нас вот здесь то есть она будет вот здесь вот так вот Вот здесь дополнительно просверлится отверстие и она уйдет вот сюда и будет держать вот этим уголком крышечку и все и так везде вот по вот этим по всему периметру сделаем все будет здорово будет все держать Наступать сюда никто не будет. В любом случае, я все равно, возможно, как и говорил, ранее щебнем засыплю здесь. И сверху закрою также геотекстилем, чтобы земля сюда не попадала. И все, и я горжу чем-нибудь декоративным, чтобы туда не наступали. Все. Хотел еще сегодня покрыть битумом. Но уже поздно и прохладно. Нужно еще зачистить немножко вот эту поверхность щеткой также. И после этого покрыть. Но это уже будет не сегодня. Сегодня уже пора закругляться. Завтра на работу. Немножко поработали хватит. основную работу тоже надо идти. Так что до встречи.